Всем привет! Это Никита и рубрика «Хабер. Как это работает?». В этой рубрике мы простыми словами отвечаем на вопросы наших клиентов, подписчиков. Если у вас есть какие-то вопросы, которые мы еще не осветили, оставляйте их в комментариях под этим видео. В ближайшее время мы обязательно на них ответим. Тема нашего сегодняшнего выпуска – форматы сотрудничества с маркетплейсами, как торговые площадки выбирают товары. Итак, если вы поставщик, вас наверняка интересует вопрос, на каких торговых площадках будут размещены мои товары. Согласно политике сотрудничества с Хабер, все товары наших поставщиков доступны всем нашим торговым площадкам-партнерам. И в то же время, и это не секрет, одни товары продаются на всех маркетплейсах, другие же товары доступны только на некоторых из них. Почему так? Обо всем по порядку. Начнем с того, что в Хабер сейчас существуют два формата работы с маркетплейсами. Оба эти вида сотрудничества сформировались согласно товарной политике того или иного маркетплейса. Разберем каждый из них более подробно. В рамках первого формата сотрудничества мы выделяем маркетплейсы, которые выгружают к себе все товары из системы Хабер. Разумеется. В некоторых маркетплейсах существуют категории товара, которые может продавать только сам ресурс, или они не подлежат продаже вовсе. Обычно это небольшое количество категорий, например, алкогольная продукция, медикаменты, некоторые виды бытовой техники или конкретные бренды. С полным списком так называемых стоп-категорий и брендов вы без проблем сможете ознакомиться, запросив эту информацию у своего категорийного менеджера. Что же касается второго формата сотрудничества, он предполагает, что торговая площадка самостоятельно выбирает те товары, которые хочет разместить у себя. Для этих торговых площадок э, очень важно, чтобы товары были фокусные, был большой ассортимент, но самое главное для них это конкурентная цена. Наши аккаунт-менеджеры, которые работают с такими торговыми площадками, могут давать рекомендации по загрузке товара, основываясь на аналитике рынка и предлагать разместить те или иные позиции в интернет-магазине. Но помните, последнее слово всегда остается за такими интернет-магазинами, и они зачастую всегда смотрят на цену. Вот собственно и все. Подведем итог. Итак, в Хабер существует два формата сотрудничества с торговыми площадками. Согласно первому формату, торговая площадка забирает все товары из нашей системы, за исключением стоп-брендов и категорий. Информацию по стоп-брендам и категориям вы можете запросить у своего категорийного менеджера. Второй формат сотрудничества – это когда торговая площадка самостоятельно выбирает товары из нашей системы, основываясь на своем фокусе, ассортименте и очень важном пункте, таком как конкурентная цена. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы внизу под этим видео и мы обязательно на них ответим. Удачной торговли!